Проект Бесвап. Реферальная программа. Как это работает? Поехали! Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, рад вас приветствовать. Все на канале Моряки Криптовалютчики. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Обязательно перед просмотром этого видео посмотрите два предыдущих. Я оставлю ссылочки на эти два видео под этим видео. Теперь перейдем непосредственно к реферальной программе. Хочу сразу оговориться, суть этого видео не в том, чтобы привлечь как можно больше рефералов мне, а суть в том, чтобы мы распространяли этот проект в массы. Чем больше о нем будут знать, тем больше будет стоить мой токенов, тем больше мы с вами будем на этом зарабатывать. Поэтому, если вам интересно, почему я остановился на этом продукте. Первое, очень основ... важно. Очень часто я получаю в личку «Антон, проверь такой токен», «Антон, проверь этот токен», потому что на свапе листят все подряд. И бывают много случаев таких, не только в моем комьюнити, но и в других, когда человек, свапая на панкейке дает добро, но это касается новых токенов, дает добро контракту, и потом пропадают с кошелька средства. На безвапе такого не будет, потому что здесь э, меньше токенов, но они проверяются. И сюда заходят действительно нормальные проекты, где вы можете с уверенностью свапать токены. Поэтому я и предлагаю вам продвигать этот продукт. Да, на данный момент немного уступает в плане количества токенов на этой площадке. Но по безопасности однозначно выигрывает. Также, как я уже рассказывал раньше, давайте я начну с эксченджа, быстренько еще раз повторюсь. Не забывайте о том, что комиссия на BSWAP в 2,5 раза меньше. Если вы на панкейке платите 0,25, то здесь вы платите 0,01. Но и это еще не все. При каждом обмене токена, за то, что вы меняете на этой платформе, вы получаете определенное количество токенов без swap кажд, за каждый обмен, то есть вам делают возврат, поэтому здесь менять даже очень очень выгодно. Теперь непосредственно про реферальную программу. Здесь она действительно уникальная. Здесь у вас аж три способа зарабатывать токены с людей, которых вы будете приглашать, но и эти люди будут зарабатывать, потому что обменивая, они будут получать дополнительное BSV. Поэтому я не стесняюсь говорить реферал. Потому что это да, действительно, в этом продукте это работает в две стороны. Получают прибыль и выгоду те люди, кого вы приглашаете. И какой-то небольшой процент, хочу подчеркнуть небольшой процент, будете зарабатывать вы. Очень часто я встречаю в обзорах Бесвапа, говорят про... То, что вот если брать фарм и лаунчпул, то вы получаете большой процент. Нет, ребята, все не работает не так. Если брать фарм, то есть человек вкладывает токены БСВ и фармит токен BSV, Но человек, который вас пригласил, он получает лишь маленький процент. То есть он получает процент не от вашего вклада, а он получает процент от прибыли с вашего вклада. То есть, грубо говоря, если вы положили 1000 токенов BSV на фарм, или, грубо говоря, 100 токенов за какой-то период и вы решили их вывести. Именно с этих 100 токенов получает 5% человек, который вас сюда пригласил. Поэтому не смотрите на то, что у вас здесь будут миллионы. То же самое касается ланч пула. Ну и вот недавно они добавили еще за свапы. За каждый свап реферал получает 10 процентов здесь вот сможете посмотреть описание от какой суммы какой процент ну и максимально если кто-то меняет 10 тысяч токенов bsv плюс то получится 20 процентов теперь где вы будете видеть своих партнеров ваших партнеров вы будете видеть вот здесь первое я специально показываю на нулевом аккаунте чтобы вы могли Точнее разбираться и не путаться. Итак, значит первое, здесь вы будете видеть ваших активных, то есть те люди, не которые просто тыкнули на кнопочку и перешли по вашей ссылке, а которым действительно зашел этот продукт и которые им будут пользоваться. Не играет роли это будет свап, это будет фарм, это будет ланчпул, либо это будет лотерея. Здесь будут отражаться те люди, которые действительно активны. Здесь будет отражаться общее количество людей, которых пригласили вы по своей партнерской ссылке. Здесь будет отражаться сколько вы заработали с тех людей, которые свапали. Здесь будет отражаться с тех людей, которых фармили. Ланчпул, ну и естественно лотерея. Здесь будет отражаться полная ваша сумма, сколько вы заработали, приглашая сюда партнера. Ну и дальше здесь будут отражаться ваши партнеры, которые перешли по вашей партнерской реферальной ссылке. Здесь ниже вы сможете увидеть курс Total Supply на данный момент, циркулирующий supply, сколько уже было сожжено токенов, напоминаю, сжигание происходит постоянно, ну и Market кап на данный момент. Напоминаю, что Total Supply максимум 700 миллионов, больше этих токенов не будет, что является еще одним плюсом, по сравнению с тем же b Ой, с тем же свапом на котором эмиссия безгранична. Теперь давайте разберемся по фарму, да, допустим. Вот э, по ланчпулам. да, вы переходите в раздел стейк BSV. Здесь у вас есть несколько вариантов. Обязательно обращайте внимание на детали. Допустим, сейчас проходит конкурс BestDay Presence. Здесь по условиям вы должны всего-навсего вложить вот в этот холдер пул от 20 токенов и каждый день каждый день вы можете заходить сюда и дается всего 5000 человек которые могут нажимать кнопочку go и вы можете выиграть вложив 20 токенов но вы их не теряете вы их вкладываете и вам идут проценты но за то что вы вкладываете платформа вам дает подарок вот такой вы можете нажать кнопочку go и выиграть от 3 до 100 токенов BSV. Дальше. Обращайте, пожалуйста, внимание обязательно на описание. Потому что, допустим, если брать холдер пул, то вы ложите на 90 дней. Здесь э, прописано так, что вы должны держать в пуле токены 90 дней. Независимо от того, сколько вы положите. 20 токенов, 1000 токенов, 5000 токенов. Но я уже не раз говорил, что в этот проект я верю, поэтому можете как мне кажется, смело вкладывать здесь. Обратите внимание вот на эту надпись. То есть, если вы захотите вывести токены раньше 90 дней, у вас будет 25% пеня. Уже вот смотрите, застейкали больше почти 12 миллионов токенов. Поэтому, прежде чем выбрать какой-либо пул, читайте обязательно здесь описание, что, как и когда. Обратите также внимание, что 40% это годовые, не месячные. То есть 40% вы должны делить на 12 месяцев. Тогда вы получаете процент, который вы будете получать в месяц. То же самое касается EUR. Ну, автоматик, это насколько я помню. Здесь да, каждые 5 минут он перекидывает вашу прибыль, добавляет. Ну То есть вы все больше и больше токенов наращиваете для приумножения. Также здесь уже можно... Вложив, допустим, токен BSV, получать токен АОК, ПАЕ, ЛО. И эти пулы постоянно здесь добавляются, какие-то убираются, когда заканчивается контракт, какие-то добавляются. Также здесь есть еще лотерейка у нас с вами. В лотерейке вы тоже будете получать процент, если ваши приглашенные люди будут играть. Но и у вас есть шанс разыгрывать. Вот на данный момент в лотерее призовой пул 5142 токена. То есть, как играет лотерея. Здесь вы покупаете билетики за токены БСВ. И как наше старое доброе лото 6 из 36, образно говоря, выпадают цифры. Обязательно ознакомьтесь здесь с правилами лотереи, потому что здесь есть нюансы, которые вы должны понимать правильно, потому что если у вас выпадут цифры, которые есть здесь, но вы не выиграли, это не значит, что вас обманули, это значит, что вы плохо прочитали правила подытоживаем, ребят, я реально вам советую здесь вкладываться реально это видео не для того, чтобы вы мне набежали и я начал тут кучу зарабатывать, это видео снято для того, чтобы мы с вами продвигали вместе этот продукт и имеете токены на руках, через какой-то промежуток времени мы с вами заработали на курсе заработали на платформе ну и естественно вы уже наверняка знаете, что токен торгуется как на гейте, так и на бинансе поэтому это Безопасно.